Это достаточно удобно. Кроме того, с мобильного телефона есть возможность, во-первых, передавать данные на расстоянии, то есть ребенок находится в школе или в детском саду, а мама на своем телефоне видит уровень глюкозы у него. Вот. И плюс еще, вот как бы мы сейчас будем осваивать такой. Программу, которая позволит все показатели с систем непрерывного мониторирования у детей сбрасывать нам на общий компьютер, то есть, общаясь с больными, мы можем открывать данные каждого из них и видеть непосредственно весь, как бы весь спектр глюкозы крови за определенный промежуток времени. Решением губернатора в прошлом году было выделено более 10 миллионов для приобретения этих насадок специальных. Мы сейчас купили 1917 насадок. Мы обеспечим детей от 0 до 10 лет. Ну и плюс еще мы оставили себе дополнительные еще заявки для тех детишек, которые, может быть, старше 10 лет, которым, на самом деле необходимо, Лежачие, может быть, по решению комиссии мы также будем выделять. Эти uh, насадки